Всем привет, с вами Макс Риск, 19 серия по игре Брау Старс, китайский Макс Риск или Бравлер китайский, как хотите, называйте. В общем, ух ты, что там такое? А, квесты новые, ух ты, квесты, квесты. Мы играем на турском языке, по-моему. Капец, сколько тут заданий. Брау Старс, Браул Пас, еще дают нам. В общем, нужно выполнять задания, а то нам... Скажет, как если вы не выполните, то удаляем ваш YouTube-канал. Капец, блин, это испытание какое-то. Так, я знаю, что сейчас громко тихо. Я уже экспериментировал, что музыка громче, чем эм, я и думал. Так, ждем. Так, нет, так, нет, не идите. Нет, а блин, овоно. лоб А, блин, вырубает Блин. Ну, роза, ну биби, вы что, не хотите со мной сыграть, -мо, я снимаю. Эй, биби, проснись. Биби, что не хочешь просыпаться, блин. Ладно, проиграли, так проиграли. -мо, биби, такая. А, где? А, вот. Да, это, конечно, шок. Ага, вырубил. Хоп. Хоп. Ну. Ладно, забьем го, давайте сейчас колы. Красавчики. дали мне паз, я забил гол. Забил гол. Отлично. <coughs> То, что нужно. В общем, смотрим статистику. Ничего, понятно. Я таки знал. В общем, Брау Бол, как-то не хочется. А вот. Эм, блин, вот добавлю больше в режимов, как зуба, 5 на 5. Да, там уже скоро будет 5 на 5, в общем-то. Это канал макс риск брау Stars. Приятно познакомиться. Есть.. Эм, мне напарник под названием Макс Риск, также второй напарник под названием Риск Старт. Подпишитесь, пожалуйста, на эти два канала. Они очень мне помогают в плане кризиса. Когда там удаляют канал, они меня пиарят. Ладно, шучу. Вообще нас никогда еще не... не, ну, когда-то удаляли, но не так уж и часто. Не могут уже удалять так уж часто, а? Не могут, если, конечно, вы авторские права нарушаете. Музыку примерно, но игры редко, когда вас забанят. Так что все нормально. Так, у нас почти тысяча урона, кстати. Прикольно, почти тысяча. А Роза такая, стоп, а я такой, а, нет, Роза убивает, нет, блин, чего вы здесь стоите все? 987. Не, ну прикольная игра. Э, Оса, да, да, значит. Кстати, там по игре зубам блин, это, конечно, не та тема, но ну, ладно, тоже интересно. В общем, по игре зуба там говорят, что э, будет еще 13 какая-то игра. Они назовут своей игрой. Они а стандартное название, свое название будет. Интересно название сказали. Что-то продумают в конце июня. Я же говорил, что вам примерно через месяц. Я вам говорил, вот-вот-вот. <смех> да мои догадки правды, парад, правды, как там на русском? Правду говорят, да? Тихо тебе, тихо, тихо, тихо, тихо. Я агент, я агент из Украины. <смех> да, я помню, что можно где-то. Я помню видеоролик, который я смотрел, что Если вы переводите какие-то платежи и получаете откуда-то от свои доллары в свой кошелек, то вы становитесь агентом, который вам платит доллары, а вы там в России или в Украине что-то говорите и вам платит доллары. И поэтому государство говорит, что-то странно тут происходит. А ну-ка, заблокируем счет. Все заблокировали. Ну или вызывает их как на собеседование или что-то такое вот, в общем. В общем, страшно. Лучше так не делать. агентом, да? Ну, у меня агентство есть. Странное агентство. Или двойное агентство. Так, вы что видите? Это хуана, хо, смотрите. Хоп-хоп-хоп. Капец, что я сделал с боссом. Бедный босс, конечно. Так, хуана. Я закрыл. Я не знаю, специально ли же нет. Ну, прикольно было. В общем, я сделал так, чтобы они... Не выходили. В общем, это бочка от нас. Блин, где карта новая, а? Разработчик, это же легкотня. Как в Майнкрафт строишь там домики. Легкотня же, да? Став лайк, если ты тоже так думаешь. Домики строить, это же легкотня. Ой, построю бы домик как в Майнкрафте. И, лично. Почему мне не дадут такое? Почему я не разработчик? Не, ну могу, конечно, создать карту в Майнкрафте. Ну, но, но... Во-первых, вы мне не сказали. Вот. <смех> все. Во-вторых, не знаю. Во-первых, нужно подтвердить, что вы не сказали. А кстати, а когда надо не выпускать эту вот штучку, собирать силу, и Осада не бьет ее. Я в шоке. на что, невидимое. <смех> ну, я что, протестирую. Я все видел. Слева от вас было. Можно перемотать. В общем-то, я все видел. Они такие, что за приколы? Найботы. <смех> <смех> Ладно. Блин, блин, так уйди, Хуана, не уйдешь. Я же сказал тебе, не уйдешь. Так, я то пойду. то да что, что не хочешь? Ну как хочешь. Так, так, так, так, так. так. Ну понятно. Блин, мне как-то сложно. Так, стоп, стоп, я хочу взять. А Ворон будет первым. Не, Ворон, я хочу взять. Эй, Ворон, я хочу. Там глаза. Появились, потом они умерли. Почему? Потому что э, робот убил ее. Его Нани убил. Потом глаза, глаза пропали. думаю, они после убийства этих глаз. После убийства владельца этого глаза. То они умрут. Ну, как-то вот так вот. В общем, не квест, получить 250. Прикольный язык, мне не нравится. Почему так мало языков еще? Ух ты, что это такое? Ага выбрать страну ладно выбираем а да, любую можно в общем там мне японску уже надоел китайский он сойдет ставь лайк если тебе нравится китайским так год 2018 угу. заметил лазочком в общем хватит я хочу китайцам китайцы ты где вот угу. китайцы давно не виделись пошли да, это прикольный китаец. В общем, то ссылочка на мой канал будет в описании. Тоже подписывайтесь, если вам этот канал долго видеоролики не выпускает. Это значит, что, наверно лайки не набираете. Да, чем больше лайков, тем больше видеороликов. Что-то не подставил, чувак. Зачем ты меня кинул? Вот, блин. Все, с этими напарниками я не буду продолжать. Но я всегда так не продолжаю, чтобы они не повторялись ошибки. Да-да-да, такое бывает. Опять это китаец Тут много китайцев. Так, так, так, давай, да, да, да, да, да, красавчик. Люблю эту бушку. Да, да, да, делать Так иди сюда, эй, китайцы, два хоть паркур что ли пройдем в Майнкрафте. Блин, хочу Майнкрафт сыграть. Ладно, шучу. Если вы, конечно, хотите, то он вас лайк. И напишите в комментариях, сыграем Майнкрафт, но только у нас там будет что-то не так то Та, блин уже больно то все все все я уже понял так так так я хочу это вот красный дракон Джейси блин почему я мимо всегда вот так ну что что хочешь в нем поубивать давай два сразись со мной хан вы выбил ну один дар только мне сделал и все давай пушка бом бом бом а там еще одна пушка я не знал я не ожидал в общем-то нас тут стенка так что давайте сами я эту стеночку захватил так вот китайские названия там 5 там что еще там да? непонятно а э, чувак блин почему он игнорчик, а? игнорит а это так нечестно я думаю я буду были блин ну это да такое О, говорят что они уже проиграли или выиграли в общем проиграли всем процентов что не сдаетесь? Ну, ладно я придумал план сейчас я тогда сам добью так куда идти я сюда пойду, почему бы нет? Так, смотри, сейчас я добью. Так, я уже понял, понял. Бам, бам, бам. Да, все, все. Блин, блин, ай, снайпер играет. Бам, бам. выбил Что за приколы? Ну что, чувак? Так, так, так, так, так, выпускай, пускай. Блин, блин, а, блин. Я не смог дойти туда. Я не знаю, почему не рабочая. Стой, стой, стой, блин, ну, чувак, стой. Нет, блин, блин. А, 5, 4, 3. Капец. А, это был поворот, реальный поворот. Став лайк, если ты такого тоже не ожидал. Неожиданный поворот. Ну, в общем-то, вы на всю силу даже свои не показали. В общем-то, мне не нравится эта карта. Вот. хэллоуин хоть. Просто в шоке. И если вы тоже в шоке, то напишите в комментариях, на какой минуты, секунды, вы в шоке были. Там двух и секунды. Сначала минуты, потом двух иточек, потом секунды. А, блин, убивают, убивают снова. Ну, почему я такой вкусный, а? МЗП, э, э, спасай меня. МЗ такая, а, назад, а, вперед, а, назад, а, вперед, а. МЗ, понимаешь, как играть в Brawl Stars? Нет? МЗ, проснись, поиграй по Brawl Stars. Она мне дает пятюню Наверное, это мальчик явно. мальчик сюда дает много пятиню. А почему бы нет? Сейчас я ей кое-что скажу. Эй, ты мне ненавато. Да МЗ, почему ты такая слабая? Капец, она снова умерла. Ну, как и я. Но сначала я первый. Так, смотрите. ханом Вырубаем, ну да? как в Майнкрафте, Бедварце играем, прикольно. -то. Так, тихо, тихо, тихо, куда пошел, куда пошел? В общем-то жду вашего ответа. Все-таки стоит ли хоть раз? Ну там сказ говорит, что ты африканский, я такой, да все норму ему а куда ты пошел, хомяк нам, а ему. Такое, такое, такое. Нет, нет, нет. нет. А, блин, поймают еще. Так, сейчас я буду их отвлекать всех. Блин, <coughs> убили. Рассекретили. 3, 2, 1. Выиграли, да. А, еще мы за такая. На, на, получай. вы <coughs> уйдет да? Ну да, это логично. Честно, она уйдет. И все. Мы прямо из будущего. Так, смотрим. Так и знал. <coughs> так и знал. Ставь лайк, если ты тоже знал, что они такие... Ух ты, еще мечка ящик. А, да, перед началом ролика подпишитесь на канал, поставьте лайк. И у вас эта снучка упадет лего. Да-да-да, я говорю вам честно. Насчет 3. Если не везет, то вам подписываемся на мой канал зубом. Там везение идет полным полном так что, бальчиков, если мне не повезет и не выпадет Лего, то подписываемся по ссылочке в описании на канал Риск Стар. Там покрутите, там ниже, ниже, ниже, ниже, и найдете мои каналы. Давай, ну, либо каналы. Три, два, один, Лего. Ну, я думаю, вы поняли намек. Брау Старс, ты хитрый, ты хочешь, чтобы мы много раз с тобой играли, то Браво Старс, но мне нет, не хочется у тебя с тобой играть, потому что где моя Лего? 1 хоть а Дима и Леги смотреть он тут Ха-ха-ха, не поймаешь, китаец Макс Риск. Не-нет, Бравлик Макс Риск, Китаец не поймает значит нет. Ладно, всем удачи, всем пока. Жалко, что они так дразнился не хотят попадаться внизу тут. Ух ты! У меня из них ничего не выпадет, как я знаю. Ух ты, ну скин, китайский новый скин. Ну и ладно, всем удачи всем пока.